Желтенького не будет. Я его убрала. Три варианта. Ну, четыре как-то многоватенько прям. Ладненько, давайте. Здравствуйте, кто выбрал? М га га га Кто выбрал красный вариант? Кто выбрал красную мужчинку? Мужчинку, конечно же. М -м -м -м. Давайте посмотрим, что думает человек.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 водку.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 Чувство при этом. Я почему-то при этом, но это не было как в контексте. Ну, давайте. Айрофан, четверка, двойка кубков, четверка мечей. А, ну, здесь я чувствую, соответственно, при этом. При том, что она думает, здесь, здесь женщине приятно согревающие какие-то есть истории с... Но у кого-то согревающие, давайте так, если в плане контексте от королевы до двойки до аэрофанта, то есть у кого-то такие воспоминания, что думает, когда вспоминает вас, согревается некое тепло, становится легко на сердце и приятно.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 как вы для нее некая медитация. То есть, возможно, вы, э, э, ей ваш с этим человеком, у женщины опыт, наоборот, ей было бы очень сильно, как сказать-то, ваш опыт, ваши отношения, какие бы они ни были, просто э, некое чувство дарит некого просто спокойствия. То есть, когда она вспоминает, она спокойна.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 не больно, но тогда без вас, дорогие мои. Но здесь какие-то вот чувства больше немножко неприятности и больше как их больше как их нет. Либо просто в данный человек в данный момент в женщина в данный момент охладила немножечко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 некая улыбка все равно присутствует у человека. То есть я бы здесь сказала немножко чувствую как немножечко, при... не то что переукрасила, но правда, чувства присутствуют, но здесь как вот все-таки единство и какого-то вот на одной волне.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 То есть вот я, я, я упустил возможность, потому что она что-то захотела. Возможно, что-то что она для себя считала важным, чем... Может, вы и ранили, задели просто чувства человека, обидели человека. Здесь тоже, может, пробежала в да? Я обиделась, потому что она сказала, что я отжирный, там, все дела, ну, либо какие-то такие вещи. То есть я немножко не в теме, я немножко не хочу. какой то такого человечка, если у вас нормальные отношения.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 Кстати, кто выбрал фиолетового мужчину? Что думает человек, когда вспоминает о вас и его чувства к вам? Что думает, когда вспоминает о вас и его чувства к вам? Что думает работа? Что чувствует печально? <coughs> восьмерка пентаклей, что думает, когда вспоминает о вас? У, кто я для нее был, короче, ну типа того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 Ладно, шестерка жезлов, что чувствует к вам? Какие-то страхи прям. Дорогие мои, здесь попахивает как бывшими портерами, простите, но правда, здесь и нынешними прям вообще не вижу. Здесь кризис раз.